Добрый день всем! Спасибо, что зарегистрировались и присоединились к сегодняшнему вебинару на тему инженерные материалы Formlabs или инженерные фотополимеры. Меня зовут Дмитриевич Ленов, я являюсь руководителем сервисного отдела компании 3D, работаю в водительных технологиях уже 6 лет и сегодня буду вести вебинар именно на тему инженерных материалов Formlabs. Длительность вебинара будет один час примерно. Вопросы можете задавать в течение вебинара, можете писать в чате. Я отвечу на все вопросы в конце вебинара, где-то примерно 10-15 минут мы удалили на это. Давайте начнем. Так, сегодняшнюю тему. Так, что будем сегодня обсуждать, какие темы, какие разделы, то есть это первая категория видов фотополимеров. Формлапс. Коротко расскажу, какие категории существуют, какие сегменты, и сферы они применяются, каких видов есть от каждого сегмента. Далее я задержусь особо внимание на инженерии фотополимера, то есть виды, характеристики, сравнение инженерии фотополимера Подробно я вам расскажу, где их можно применять, на какие изделия они не подходят, эти фотополимеры. Третий раздел ⁇ это применение, то есть совместимость фотополимеров, различные версии, рекомендации по печати, промывки, засветке, какие аксессуары вы можете использовать, такие важные моменты. Четвертый раздел — это хранение, рекомендации. Хранение имеется в виду фотополимеров, как правильно хранить, какие сроки годности, как использовать, где посмотреть дату производства, как чистить, обслуживать, если какие-то ошибки появятся. Пятый раздел — самые частые вопросы. Давайте начнем. Категории и в виды фотополимеров. А здесь отображается ну, Formlabs как компания, она самостоятельно производит фотополимеры для своих 3D-принтеров. Form 2, Form 3, Form 3B сейчас. Есть спецкатегории, они разделены согласно сегментов или сфере применения. Есть стандартные, у них есть Black, Grey, White, Clear, это сами стандартные Color Kit и Draft. Draft он появился как фотополимер где-то в прошлом году. Используется для быстрого прототипирования, где особо не уделяем внимания на качество, а на скорость. И он разрешает печатать с разрешением 300 микрон. Инженерный – это наша тема, которую мы будем обсуждать сегодня. Есть 8 фотополимеров сегодня, видов доступны. High-Tem Flexible TAF 1500, TAF 2000 – это пришло как замена на классического стандартного тафа версия 0.5 была последняя. Потом Durable, Rigid, Elastic и Grape про По поводу каждого полимера я отдельно расскажу, как они применяются, для каких изделий они применяют. Они подходят лучше всего. Так, следующий слайд. Ювелирная сфера применения. Там у нас есть Castable Wax, Castable, как видите, High Temp инженерный полимер, также применяется ювелирные изделия игры. Многие, скажем, ювелиры сегодня пытаются сжигать разных изделий из этого полимера. Они на нашли соответствующие подходящие параметры для этого процесса. Стоматология у нас, видите, тоже большой выбор. Surgical Guide, Dental HG, Dental Model, Dental clear, то есть различные применения, хирургические шаблоны, лайнеры и так далее. А также, видите, здесь вошел Castable Wax и Гри. То есть Castable Wax, там делаются коронки, выжигаются каркасы разного рода. Из Гри делаются лайнеры сегодня там, путем прессовки. Видите, тут помимо классических, скажем, фотополимеров для применения вот той, в, этой, в этой сфере, применяется еще из другой э, сфере, там, как грей, кастовый бакс, можно найти применение. Специальный керамикс и ребаунд, на них я не буду задерживаться, они в России не поставляются, с ними достаточно э, сложно работать, несмотря на преднастроенные профили, которые имеются в программе, э, сегодня даже сам производитель не дает там стопроцентной гарантии, что э, каждая печать у вас 100% успешной будет, могут быть определенные проблемы, то есть с ними должны подбирать определенные параметры, должны а, обладать определенные навыки с работы. То есть Достаточно специфический и сложный материал для а, работы с ним, печать. Пришли, дошли до раздела инженерные фотополимеры. Мы начнем наше знакомство с High Temp, как а, полимер, который предназначен для функци... функционального прототипирования и а, для отливки. Использовать. То есть можно из него делать формы для отливания. А, его главная Скажем, особенность ⁇ то, что он выдерживает очень высокие температуры или температурные нагрузки. Версия 1 выдерживает 289 градусов по Цельсию при нагрузке 0,45 МП, а хайтем версия 2 238 градусов по Цельсию. Он идеально подходит для применения в условиях, где требуется, чтобы деталь выдерживала высокие температуры, минимальная нагрузка была, но нужно напомнить, что материал очень жесткий. И он не изгибается, то есть он не подойдет там для то живые петли, защелки, где необходима определенная гибкость. Здесь я разделил на категории, то есть хайтем подходит для какие изделия и не подходит для какие. хайтем подходит для изделия где будет пропускаться там горячий воздух, газ, либо поток жидкости будет разного рода втулки, например. Термостойки, крепления корпуса, светильники, формы, вкладыши и вулканизация. Вулканизация, это как процесс, она особо используется в, используется в ювелире, когда нужно изготовить какое-то ювелирное изделие, то есть искать им подделать все формы, получается пресс-форма, и в ней заливается определенный материал, <coughs> прошу прощения, кольцо, сережки, либо какое-то украшение, брошь, которое нужно сделать. Хай не подходит для летения под давлением с промышленным оборудованием, детали, которые будут использоваться под нагрузкой и фиксированные или гибкие детали. Там, где нужно такие детали, искать, хай темп он не подходит для изготовления. На картинок сверху, видите, представлен несколько примеров, где используется хай темп. Для чего? Бросается в глаза центральная картина, где мы видим коробочка такая для зубной щетки и зубной пасты. Справа находится форма из хай темпа, слева находится уже изготовленная форма из того же хай темпа, то есть путем прессования или из силикона или другого материала можно сделать такие формы. Так, следующий слайд. Базовые рекомендации для печати хай темпа. То есть я должен сразу сказать, что хайтем опять для печати на принтерах форм 1+ и форм 2 и форм 3 и форм 3B поддерживает. Нужно обратить внимание на один аксессуар это ванна, ваночка обычная, стандартная, оранжевого цвета, которая используется. Она быстро износится. Хайтем сам по себе фотополимер достаточно агрессивный по составу, и получается силиконовый дно, которое внутри ваночки находится под воздействием этого фотополимера быстро износится. То есть, поэтому, если он обычно, стандартная ванна там от полутора до двух литров рекомендуется, то при хай там даже 1 литра вот, максимум, если напечатать. При этом, что рекомендуется? Рекомендуется постоянно, значит, не размещать детали на платформу в одно место, то есть там по центру, а расположение менять. То есть влево, вправо, наверх, вниз. Таким образом, вы получается... Продлеваете а, жизнь и срок службы этой ванны силиконового дно. Как вы будете знать, что а, ванночка пришла к негодности? Я имею в виду сейчас про стандартную: а, то, что силиконовое дно становится матовым. Как только оно ста, ста, э, стало матовым, то есть эту ванну нужно менять. Силикон не меняется, ванночку нужно заменить. Потому что это сразу у вас отразится на качеством печати. Моментально. Хатим. Есть преднастроенный на профиле. Для каждого фотополимера в программе preform formлаpса. И э, она тем в данном случае он поддержит печать 25, 50 и 100 микрон. Я хочу напомнить, что многие, вот я хочу печать с самым высоким разрешением э, слоя 25 микрон. Но должен напомнить, что она не всегда подходит, потому что. Например, в данном случае в хай между 25 и 50 микрон, но большой разницы нет. То есть, если просто глазом смотреть визуально, там вы не заметите большой разницы в качестве печати. Да, при 25 микрон получается финишная поверхность слоев, она более гладкая. Но при этом если но при этом печать по сравнению с 50 микрон, она увеличивается в два раза, и износ ваночки увеличивается. Потому что мощность засветки лазера при отвердевании хай-темп, она выше при 25 микрон. Получается, силиконовый сломан выжигается больше. И она из приходной годности, вам придется ее чаще, чаще менять. Поэтому большой разницы нет между 20 и 50 только во времени печати и износа ванночки. Поэтому вы должны правильно распределять, когда этот проект на печати. При 25 микрон обычно печатаются мелкие изделия, например, как в ювелиры кольца, сережки, разные украшения, даже детали более мелкие. Тогда, да, нужно использовать 25 микрон, потому что разрешение 50 микрон не всегда дает ожидаемое, скажем, детализация и качество, которое нам необходимо. Еще один момент напомнить. Многие фотополимеры, скажем, ближе Formlabs выпускают разные версии фотополимеров, тот же High там версия 1, версия 2. Они, в чем отличие, Formlabs улучшает эту формулу каждый раз. То есть лучше срабатывают, скажем, фоточувствительные молекулы внутри. Качество печати лучше, адгезия лучше получается. меньше усадка, то есть это к некоторым материалам. И, например, многие версии можно смешивать между собой. Самые ближайшие, там, версия 2 с версией 3, версия 3 с 4. Хай-темп это не случай, потому что версии 1 и версии 2 смешивать нельзя. Формулы э, отличаются. Это мы заметили изначально, когда мы говорили о температурных режимах, что там версия одна, первая выдерживает 289 градусов по Цельсию, а версия вторая 238. То есть там, знаете, радикальные изменения формулы. Если вы их смешивать будете, при этом печатать, у вас сразу будет отрицательные результаты печати, качества. То есть вам придется чистить эту ванну, чистить там э, куски, которые может там пропечатались. Э, Выливать этот полимер, чистить баночку, заливать заново, запускать печать повторно. То есть и, и сразу у вас, если будет смешанный фотополимер, качество печати будет отрицательное. Еще один момент. High всегда рекомендуется располагать на поддержке, когда печатаете. Без поддержки прямо на платформе не рекомендуется, потому что там адгезия между платформой и основной модель невысокая. Когда печатает, есть большая вероятность, что эта модель просто она вывалиться с платформы внутри ванны. У вас там могут возникнуть э, много проблем, то есть там э, ошибка принтера объявить, либо когда лопатка перемешивает, там оприкидывает, получается фотополимер через ванну э, по всему принтеру, придется это чистить мыть и так далее. Поэтому, если вы печатаете из хай-темпа большие изделия, рекомендуется плотность поддержек увеличить и э, также размер точек поддержек между, скажем, основной подложки и основной модели увеличить, чтобы обеспечить более плотное, скажем, чтобы более плотно держалась в модели, она во время печати не отделялась от платформы и от подложки. Срок годности фотополимера хайтем 24 месяца, с даты производства указана на дне картриджа. Я в последующей слайде я покажу, где эта дата расположена, чтобы вы могли посмотреть. От этой даты производства добавляет 24 месяца, это срок годности фотополимера. Совместимость э, модели 3D принтера, имеется в виду, какие 3D принтеры в линейке Formlabs поддерживают печат high это Form1+, и Form2, и Form3 и 3B. Совместимость ванночек, запомните, стандартная, усиленная LT ваночка и LFS, то есть они печатают. В табличке я показал вам поддерживаемое разрешение слоя, доступно для печати э, из high то есть 25, 50 и 100 на все принтеры. Рекомендации для промывки хай-темпа. То есть, это основные шаги после обработки, которые необходимы для того, чтобы сам материал он приобрел все механические свойства, которые необходимы для последующей работы. То есть рекомендуется промывать в изопропиловом спирте не более 10 минут. Если вы оставляете, скажем, изделия напечатанные в изопропиленном спирте, более чем рекомендованное время, тогда модель размягчается, она теряет свои свойства физические изначальные. Промивать в изопропиленном спирте концентрация не ниже 96%. Я скажу сразу, мы здесь в компании используем спирт SHIELD марки Shell, он оказался для нас самый идеальный для промывания и по качеству, и по частоте, и по концентрации, то есть он оказался самый лучший. Есть и другие э, спирты, которые сегодня продаются на рынке, просто этот мы, э, наш опыт показал, что самый лучший для использования. Для промывания вы можете использовать как набор для пособоработки, видите, картина снизу справа показана, э, где отображается там шпатель, кусачки, лопатка, пинцет, это классический стандартный набор, он поставляется вместе с принтером для постобработки. То есть два контейнера, видите, располагаются, в оба контейнера заливается из-за спирт. Промывка делается обычно каким образом? 5 минут в одном контейнере, потом еще 5 минут в другом чистом спирте делаете промывку. То есть просто взбалтываете, там корзиночка и специальная. Если вы используете Formwash, устройство для промывки, вы просто выставляете режим время там, 10 минут, и он после того, как промывает, поднимает платформу, платформу вверх, все вымыто. То есть, э, вероятность о том, что вы забудете там, э, в спирте это изделие, придется вам потом его перепечатывать, передержать в спирте, нет. То есть, это все автоматически делается. А после того, как мы, вы промываете детали, обязательно нужно оставить, чтобы они высохли. Там минимум Минимально 30 минут. Чтобы спирт испарился, и сама модель высокла, прежде чем вы ее а, будете отвер... а, по... ну, прежде чем вы положите ее в камере для дополнительного отверждения. Отверждение делается для того, чтобы она приобрела все технические свойства. Сама модель там. и жесткость, и выносливость на высокой температуре, и прочность. Поэтому это, это обязательная процедура. Так, стандартные инструменты, вот показаны на этой картине. Можете использовать для удаления поддержек Это кусачки. Дополнительно можно или бокорезы. Дополнительно можно использовать наждачную бумагу для, для того, чтобы сгладить. Видите, в картинах слева вторая поддержки, то есть точки от точек, точек поддержки, соприкосновения, там остались. Видите, можете использовать наждачную бумагу для того, чтобы сгладить все это. После этого можно использовать даже подсолнечное масло на ватт обычный или диск для смывания макияжа, для того, чтобы вот следи от обработки нажатия бумаги вы просто убрали. Это полностью убирает вот этот способ. Рекомендации для утверждения high -temp. Вот здесь используется камера. Обязательно длина волны 405 нанометров, как и длина волны лазера, который засвечивает фотополимеров и установлена 3D-принтера Labs видите для каждой версии версия один версия два время засветки оно по разному время тридцать минут нагрев платформы или внутри камеры шестьдесят градусов для версии два сто двадцать минут восемьдесят градусов именно эта температура для версии два сто двадцать минут восемьдесят градусов рекомендуется для достижения максимальной температуры двести тридцать восемь градусов по цельсию для версии второй там где не требуется максимальная температура используется обычный режим шестьдесят минут при шестьдесят градусов если необходимо термическое отверждение в непищевой печи, используйте режим 3 часа при 160 градусах. Вот такие режимы. Flexible. Это следующий материал в линейке Formlabs. Резиноподобный материал. Но он резиноподобный, более жесткая резина, скажем так. Это не мягкая резина, а более жесткая. Кто занимался и знаком с печати, там есть такое отличие между, скажем, арабер и флекс. То есть есть более мягкие, мягкая резина и изгибающаяся, и более жесткая. Для чего подходит данный материал? Тонкие изделия, изготовленные из данного материала, отличаются хорошей гибкости. У тех, которые более толстые, они имеют упругость и более ударопрочные в этом плане. Используются для изделия, которые будут обладать высокой гибкость и эластичность. Видите, два примера показаны на фотографии. Это бутылка из флекса и это шина именно из флекса э, напечатано. Да, большое количество поддержек необходимо для печати, как отображается на этой шине. И э, после удаления обязательно после обработки там остаются отпечатки от э, поддержек. Флекса был подходит для амортизации, демфифирования, функциональные прототипы, э, энергомичное прототипирование там ручки, прокладки разного рода. Имитация мягких на ощупь материалов, добавление мягких компонентных сборок. У нас был случай, мы печатали для одного клиента специальные уголки, которые поглощают вибрации и защищают ударопрочность. Это инженерные какие-то промышленные ноутбуки, которые используются. И Именно вот обшивка вокруг него как <coughs> печаталась именно из резиноподобного для того особо. Она, если она там царапины защищает от удары и так далее. Далее упаковка и штамп, штампы можно делать. Флексилл не подходит для имитации материала с очень высоким удлинением. Резиновая лента, например. И очень тонкие детали и тонкие стенки. Потому что он очень гибкий и печатать такие тонкие детали и тонкие стенки не получится. Там сгибание моментально произойдет. Даже при использовании большое количество поддержек. Здесь видите несколько примеров. Вот щетинки. Потом есть подошва, либо стель, стельки еще можно печатать. И а, картина самая вправо – это ремешки для часов. Но видите, обязательный способ, как печать, потом в следующий сайт мы поговорим об этом, рекомендации печати, почему она печатается именно таким образом, а, ремешок. Срок годности 24 месяца также составляет на Flexible, печатать форм 2, форм 3, форм 3B. Все ванны, то есть и стандартная оранжевая усиленная LT ванна поддерживают печать Flexible. Разрешение слоя 50 и 100 микрон только поддерживается данным материалом. Так. Флексово. Сравнение с другими материалами, он не растягивается, имеет низкое удлинение. Модель может сломаться, если на нее воздействует силе растяжения. Внизу показана таблица сравнения, вот эти параметры растяжения, прочности и твердость именно между флексового версия 2, 1 и, например, резиноподобными материалами, стра стратосис и другие. Также слева есть диаграмма, где отображает вот это растяжение и прочность по сравнению, там смотрелом TAF, либо стандартными фотополимерами, или хай-темп. Базовые рекомендации для печати флексов. При подготовке модели убедитесь, что ваша модель находится в своей окончательной форме. То есть он видите, форма, ремешок для часов расположится в форме круга, а не в прямой линии. Потому что это самый лучший способ для печати. То есть модель вы сохраняете, 3D-модель, имею в виду, как, после того, как вы их смоделировали, сохраняете в, таку, в такой форме, загружаете в preform. Визокие и тонкие элементы труднее печатать, потому что материал, естественно, будет сгибаться. Во время процесса печати, когда отлипают слои с печатающей платформой, там возникнет проблема. Рекомендуется ориентировать их ближе к платформе, Значит, эти модели, то есть, не высокие, скажем, поддержки ставит подложка, поддержки, а потом основная модель, ставить ее как можно ближе к, к платформе и наклонить под 20 градусов. Также можете уменьшить, скажем, этот эффект, когда он идет это сгибание, если добавить побольше количество поддержек, то есть, flexible, это очень помогает. Также используйте всегда в приформ, я здесь сделал скриншот расширение настройки поддержек, чтобы вы могли вручную добавить поддержки, которые нужны. Если вы, например, переходите от слоя с большой площадью, поверхность их слоя с небольшой площадью поверхности, или наоборот, например, при печати тонких элементов, такие как рельефные буквы или выдавливание, на большой плоскости поверхности тогда возникают проблемы нужно выбирать размер точки соприкосения выбирать ориентацию которая минимизирует все это то есть так сказать оптимальные настройки для печати той или иной модели нет то есть мы понимаем что у вас бывают разные изделия геометрическая форма сложность они бывают по-разному поэтому Настройки, ориентация, поддержки, расположение, они подбираются опытным путем. Для каждой модели они индивидуальные. Нельзя просто подобрать какие-то оптимальные пары, параметры и применять ко всеми моделями. Это не работает. Толщина основания для печати гибких частей должна быть не менее 1,25 мм. Это рекомендации основные. Точка соприкосновения по умолчанию составляет 1,60 мм. Имеется в виду Соприкоснение между основной поддержкой и основной модели. то есть она 1,60. Для более крупных деталей рекомендуется 2,20 мм. Увеличить плотность поддержки для гибких деталей с большим поперечным сечением обязательно. Послеобработка промывка в том же изопропилом спирте в течение 10 минут. После промывки перед процессом отверждения обязательно вы должны высушить не менее 30 минут. Можете поставить просто на потолке или поставить где-то на столе рядом, чтобы она высохла. После этого вы производите процесс отверждения. Отверждение – рекомендуемый процесс для Flexible версия 2 15 минут при 60 градусах в 1500 и ТАВ-2000, потом мы поговорим, они появились недавно, появились как замена, скажем, ТАВ-2000 это как замена ABS, ТАВ-1500 это согласно, скажем, требования рынка и многих пользователей для изготовления определенных изделий, то есть жесткие или гибкие детали, которые при многократном, многократном использовании принимают свою форму обратно, то есть, вот. Я не буду подвергаться временному прогибу, сильным ударам и так далее. Поэтому Formlabs разработал этот материал, ТАВ-1500, чтобы сократить разрыв, механические свойства между и этапом. Я потом покажу вам один граф, какой, какой разрыв идет. И ТАВ-1500 это аналог полипропилена. На самом деле, отличный выбор для прототипов, но и функциональные изделия. На фотографии показаны некоторые изделия, которые можно изготовить. Это оправа, вы видите, для очков, либо механизм с пружиной для а, а, отскапкивания. ТАВ-1500 подходит для прототипирования, функциональные детали, оснастка, шарнир и приспособления разного рода. Он не подходит для изделия, которые будут подвергаться высоким температурам. И изделия с высокой детализацией. Там, где требуется высокая детализация, ТАВ-1500 не подойдет вам. Срок годности фотополимера 12 месяцев составляет дата производства. Нужно напомнить, что для печати этап 1500 на форме форм второй требуется усиленная LT ванна. Стандартная ванна не подойдет, потому что из-за своей агрессивности в составе сам фотополимер он разрушает силиконовый слой этой ванны моментально. Поэтому используйте ванночку LT для формы второго и обычную ванну LFS версия 1, для формы третьего. Поддерживается две разрешения для печати 50 и 100 микрон. Так, а сравнение с другими материалами, то есть с дурабл и TAF. В данном случае uh, durable и TAF версия 0.5. То есть это показано uh, справа от меня самокранеa с таком uh, бирюзовым цветом. Белый цвет это был И грей uh, или серый цвет это TAF 150. Видите, даже на этой фотографии видно сразу вот тафа версия 5 бирюзовая насколько вот сгибание вот идет модели сверху если видите вот эта прокладка и насколько она сгибвала сгибается в 1500 на намного меньше рыба тафа версия 0 05 очень высокая усадка для печати вот таких тоостенных изделий или какие-то крышки корпуса он не подходит он сгибается очень сильно даже если вы будете оставлять поддержки после промывки и, скажем, отверждения в ультрафиолетовой камере, все равно этот материал, он, он ведет. Поведете его, и все равно он потом не возвращает эту форму. Если вам необходимы какие-то стиковки, он не подойдет вам. Таблица сравнения соответствующих материалов, свойств, то есть, ТАВ 1500 и тав версия 0.5, что я вам говорил. Видите, я сделал такой сбоку перевод на, на, на русском предел прочности на растяжение, модуль растяжения, удлинение, на разрыв. То есть, вот здесь вы можете вот сравнить. То, что сверху написано по 60 градусов, это имеется в виду, что материал уже был, прошел процесс отверждения в ультрафиолетовой камере. То есть, он приобрел все максимальные технические и механические свойства. И здесь отображаются именно эти показатели. Чтобы этот разрыв, что говорилось между Durevel и Taffer, уменьшит компания Форма живет в ТАФ 1500. Здесь, например, первый параметр предел прочности на растяжение у обычно стандартного TAF 55,7 МПа. у был 31,8. У тав 1500 33. Ну, приблизительно где-то на середине находится. И эти параметры вот примерно так, так же все. Удар прочность по изоду шкалое изода. Для Дурибола самая высокая 109, ТАФ 67, ТАФ В5 38, то есть на середине. Получается не такой высокой усадкой, не такой э, высокой э, гибкостью. Вот у Тафа 1500 между Дуриболом и Таф версией 5. Сравните модуль растяжения фотополимеров э, и пластиком для FDM печати То есть Таф 1500 это аналог полипропилена, Таф версия 5. Uh, сравнение жесткости твердости гибкости этапа 2500 и дурей был вот здесь отображается видите, у то в 2000 uh, разрыв uh, пошел посередине но разрыв так uh, какой то что растяжение uh, шло шло до какой-то степени видите под углом уже он получается uh, разорвался 1500 ровно посередине ровно получается он э, сломался у дурейбла, видите он в самом начале в одном ну, в конце и конец соединения тут здесь отображается кривая стрессоустойчивости устойчивости к деформациям там в 2500 и дуррей Самые видите, высокие показатели именно у ТАВ-2000, кривая она бирюзовым таким цветом отображается. Здесь я отобразил вам диаграмму сравнения модулей различных, то есть там удара пресса по изоду, растяжение, прочность для каждого из этих трех материалов, потому что они, почему эти три материали, они близки друг к другу по свойствам но применение у них разное. Эта диаграмма, она также его можете найти на сайте официального производителя в разделе инженерных материалов. То есть там отображается справа все инженерные материалы, и вы можете отключать и включать тот материал, который вам необходим, если вам нужно какое-то сравнение сделать по этим параметрам, которые здесь отображаются. Базовая рекомендация печати это в 1500. Рекомендуется использовать только усиленную ваночку LT зеленого цвета. Обязательно установить, то есть стандартная ваночка не рекомендуется использовать. Устанавливается последнее обновление программе preform последняя прошивка, версия прошивки на принтере. загружается модель в выбираете соответственно тип и версию фотополимера желаемое разрешение, слой ориентируете модель в пространстве, генерируете поддержки. И когда печатает и полимером TAV1500, всегда генерирует поддержки. То есть не рекомендуется непосредственно на печатающей платформе печатать, потому что есть большая вероятность, что модель просто оторвется от платформы она упадет внутри ванны. Вам придется перезапускать эту печать. При TAV1500 поддерживает две разрешения для печати, 50 и 100 микронов. Рекомендации для пособоработки стандартные, то есть если вы используете форму два раза по 10 минут, промываете, либо два раза по 10 минут, а промываете, оставляйте высохнуть не менее 30 минут. Для, в камере для отверждения вместе с поддержками рекомендуется поставить, потому что материал склонен к деформации меньше, чем в версии 5, но усадкой деформации обладает. Поэтому рекомендуется вместе с поддержками положить в камеру и э, запустить процесс отверждения. Рекомендуемое время 60 минут 70 градусов. Все эти рекомендации по время промывки в спирте, а также время отверждения ультрафиолетовой камеры э, при длиной волны 405 нанометров можете найти как на официальном сайте formulabs.com, а также на сайте iBoot 3 d Можете найти эти рекомендации в отдельной табличке, у нас имеются. И должен напомнить, что эти рекомендации, они не просто так, это длительные исследования, которые производил, проводил производитель с данными полимерами, они оказались самыми идеальными для работы Поэтому, пожалуйста, их соблюдайте, потому что многие пользователи к нам не обращаются. И говорят, что вот у меня материал хрупкий, или там не получилось. Когда мы начинаем выяснять, какие режимы там, отверждения или промывки производились, нам становится понятно, что не соблюдались рекомендации, либо использовались ультрафиолетовые камеры, там длину волны 380-360 нанометров, время засветки при этом меньше, чем рекомендованное даже. И в итоге результат получается модель, она не соответствует заявленным характеристикам или спецификациям. Поэтому, пожалуйста, будьте добры соблюдайте эти рекомендации, э предоставленные производителям. Они идеально подходят. тап 2000 я уже говорил, что это аналог abs пластика э очень распространенный термопласт, знаком ZDM-печати, обеспечивает хороший баланс прочности и гибкости. ТАФ-2000, в отличие от ТАФ-2500, он намного прочнее и, и выдержит более высокие нагрузки. Он для этого был разработан на самом деле. и Имеет более высокую температуру ну, плавления неправильно, это размягчение. Температура размягчения по сравнению с ТАФом-1500 или дурей было. То есть, видите, температура здесь отображается. Именно эта температура, которая отображается 63 градуса Цельсия при нагрузке 0,45 мегапаскали это после отверждения. Потому что есть такая Green, green State, еще известная, до отверждения там температура будет другая, там более низкая будет в районе 52 градусов по Цельсию, если не ошибаюсь. Тав 2000 как и тав 1500 печататься разрешением 50 и 100 микрон. То есть вы когда в программе открываете профиль и должны выбрать разрешение, то есть там доступны только 50 и 100. Программа не, не позволит вам выбрать другие разрешения, их там запросто не будет. Как и для тав 1500 и для тав 2000 рекомендуется использовать только усиленную ваночку LT зеленого цвета на 3d принтер форм 3 необходимо использовать звоночку lfs версия 2 когда появится эта версия 2 я пока сказать не могу она где-то скорее всего ближе к летом к концу лета что ли или середине лета я пока не уверен следите за новостями у нас на, на сети компании или на форумах всегда публикуем новости в соцсетях новости когда появится новый продукт версия вторая например это ванночь на версии 1 невозможно печатать та, таф 1500 таф 2000 э, не поддерживается last игре про в том числе rigid эти материалы они достаточно агрессивные и для этого вам необходима версия вторая этой ваночки для того чтобы печатать то есть на форма третьего в данный момент с данной ванны версии 1 этих полимеров, которые я сейчас только что перечислил, печатать э, не, нельзя, то есть не рекомендуется. Впрочем, как параметр, это относится к способности материала поглощать энергию до точки разрушения, ну, то есть подвергается определенной там нагрузку э, или деформация. И э, есть точка, до которой он не, не разрушается, то есть это другими словами жесткие материалы имеют немного больше гибкости, э, чем крупки. Вот. Вот так. А здесь отображается именно тав версия 5 и ТАФ-2000, которые испить, проходят испытания на этой деформации, на прочность. именно. Здесь таблица сравнения taf 2000 с другими материалами. Это ABS-пластик обычные, стандартный тав версия 2 2000 и стандартными полимерами это после отверждения. По написано в скобках. Вот здесь параметры, скажем, Растяжение, прочность, удропрочность, температура размягчения при нагрузке 1,8 мегапаскала. То есть, сколько составляет, в VBS 93, пластик, формула обычный этап стандартный 43, TAP 2053 стандартный 58. Все эти параметры, они необходимы, когда производятся определенные испытания. Скажем, вы напечатали какую-то деталь, она проходит там нагрузку определенную. Эти таблицы с этими параметрами вам помогут определить, именно используйте вы правильный, параметр, правильный материал и подходит ли он для ваших изделий. Поэтому идет такое сравнение. ТАФ-2000 подходит для компонентов с высоким напряжением, машинной обработки, циклическая нагрузка, аналог материала ABS, это геометрически точное прототипирование под нагрузкой. Не подходит для тонкостей изделия, жесткие и прочные изделия, высокотемпературные изделия и где построена загрузка идет. На фотографиях сверху показаны несколько примеров применения ТАФ-2000. Ручки для отвертки, видите, педали для велосипеда, Ручки для окон, открывания, которые механические. Корпус, видите, для шаговых моторов, либо корпус для электроники. Он идеально подходит для этих изделий. Разного рода, видите, заглушки, фиксаторы. Срок годности фотополимера 18 месяцев. Опять же, вот эта информация, что касается срока годности фотополимера, совместимость с какими ваночки вся эта информация доступна как на официальном сайте так и на сайте iGo3D. Либо если вы не можете ее найти, можете обратиться к нам в техподдержке. Наши специалисты э, помогут вам и предоставят данную информацию, где вы можете ее найти. Помним всегда усиленная ваночка LT для впечатана на форм-2 и ваночка LFS для форма-3. Базовая рекомендация. Избегайте печати непосредственно на печатающей платформе, как и став в 1500 и все модели, которые э, все фотополимеры и durable и та в 1500 и 2000 который склонник скажем к сгибанию печататься э, непосредственно с поддержками не только если печататься прямо на платформе изделие будет трудно удалить с печатающей платформы либо вам придется это печатать платформе нагретым воздухом нагреть чтобы потом шпателем аккуратно это модель это изделие отделить именно от платформы Рекомендации промывки Стандартно это два раза по 10 минут. Не более 20 минут оставить в изопропиловом спирте, потому что он свои свойства теряет. Обязательно сушка. И рекомендации по утверждению. 60 минут, 70 градусов температура нагрева внутри камеры. Следующий материал Дурибл из этой же линейки. Обладает ударопрочность, устойчив на на большой и способен к экстремальной деформации <къем> а деформации до разрушения uh, так используется для создания прототипов детали которые в конечном итоге будут изготовлены там из полипропилена или полиэтилена высокой плотности лучше всего используется когда это изделия применяется при комнатной температуре uh, используется в разные ситуации, дуребок когда необходимо высокое удлинение, деформация, ударопрочность, такие предметы как зубные шутки, автомобильные бамперы, упаковка, бритвы. Здесь коробочки разного рода для хранения насадок и инструментов. Он идеально подходит для конструирования прототипов. Было разработано, чтобы выдержать высокие нагрузки, как и был Дуребл. Подходит для объектов, которые требуют определенную гибкость, то есть материал не жесткий, он обладает определенной гибкостью. В отличие от флекса, он сохраняет и жесткость еще хорошую. Подходит лучше, да, вот здесь перечислены детали, требующие высоко, высокой ударной вязкости, прототипы, которые будут изготовлены из полипропилена, детали, которые требующие поверхность с низким коэффициентом трения, как шаровые опоры, например детали, которые являются одновременно жесткими и гибкими, зашелки выше части или изгибы. Он не подходит для деталей, где необходима высокая детализация, детали которые будут использоваться в условиях повышенной температуры, то есть он не не выдерживает высокие температуры и постоянная загрузка. Срок у нас и 24 месяца поддерживается всеми принтерами и всеми ваночками стандартной и усиленной ванной. И разрешением 50 и 100 микрон В сравнении с другими материалами, для того, чтобы сравнивать дуребл там став от 2000, нужно по ней два ключевых показателя. Это удаление, удлинение, ударная вязкость. Удлинение, удлинение ⁇ это измеряет длину, до которой материал может растянуться, прежде чем он сломается. А ударная вязкость ⁇ это что материал может выдержать нагрузку очень большую без разрушения. Вот эти два параметра нужно сравнивать э, при рассмотрении дуребла и таф, в зависимости от задачи, которая перед вами стоит. И чтобы, какие изделия будете изготавливать. А, таблица сравнения именно дуребла и полипропилен. Потому что мы сказали, что он при, примерно аналог. Вот а, здесь идет показание предел площадь, прочности модуля растяжения, удлинения, модуль упругости, оберопрочность по изоду, температура размягчения. А, при нагрузке 0,45 мегапаскаль 41 градус по Цельсию составляет полипропилен, она выше 70-80. Сравнение прочности на растяжение, формостойкие, прочные, стандартные, высокотемпературные смолы в этом диаграмме по сравнению с дуребилом они отображаются базы рекомендации для печати дури здесь при печати модели с большими площадями там поперечного сечения используйте минимальный размер точки соприкосновения с основной модель и таким образом будет легко потом после печати удалить и они поддерживают большинство геометрии. Если вы сделаете их очень толстыми и плотными, потом их удаление вам придется использовать там инструменты, резать аккуратно, чтобы не сломать основную модель. Но, скажем, эти рекомендации сделать их небольшим размером, они дают поддержки легко удаляются, и вы не тратите большое время на постобработке. Дорогие волны подходят для печати изделий с следующими характеристиками. Это малые отверстия и промежутки они во время печати могут быть заполнены. То есть тонкие столбцы, стены, они вообще не напечатаются, это из Durable. Поэтому если в вашей ваши модели есть а, такие, скажем, а, детали, вы выберите другой материал, для печати, а не Durable, потому что они не пропечататься не получится. Durable хорошо подходит для посадки, прессовки, другие функции, которые требуют а, деформации, конечно, изделия, чтобы лечить сборку. Посообработка дуребл иногда труднее, чем стандартных полимеров, потому что он износостойкий и устойчив на трение, поэтому вам придется более длительное время там обрабатывать поверхность шлифовку делать, чем обычные полимеры. Здесь отображаются стандартные рекомендации по утверждению и промивке. Не более 20 минут в спирте, V1 60 минут, 60 секунд, версия вторая, такие же рекомендации. Риджит, фотополимер с добавлением стекла, в основном рекомендуется для тонкостения изделия, нет усадки, если очень тонкие стенки нужно рекомендовать печатать, рекомендуется Риджит. Нужно напомнить, что риджид он прочий, но он хрупкий материал. Поэтому он не обладает гибкостью. Если в изделии должна быть какая-то гибкость, то риджид не рекомендуется. Печать на 50 микрон и 100 микрон. Для печати на форму 2 используется LT вана. Для формы 3 только ванна версия 2. То есть на текущей ване риджидом печатать нельзя. Подходит, как уже напомню, изделия, которые имеет тонкие стенки. Турбин лопасти вентиляторов, как на, из, на изображении отображается здесь на, на презентации. Крепление, приспособления, инструменты, коллекторы, электрические кожухи, автомобильные приспособления. Не подходит для изделия, которые будут гнуться. Поверхность с низким трением и испытание на удоропрочность. Потому что он, если ударится, он сломается. Срок годности 24 месяца. Форм 2, форм 3, форм 3Б поддерживает. И ваночки 50 и 100 микрон. В сравнении с другими материалами я здесь привел вам несколько примеров, то есть диаграмма и основные параметры, как растяжение, прочность и uh, гибкость материалов. Uh, по сравнению там состав 2000, Durable, uh, как Rigid uh, в этом плане показывает себя. Вот. Базовая рекомендация для Rigid, то есть это использует LT1, стандарт, перетестов микрон. В отличие, скажем, LT-VAN, если она означает, что это усиленная ванна, при стандартных полимеров, там некоторые умудряются, там до 8-10 литров-печатать, то при Rigid а тут получается стандартная, как при э, стандартной ваночке, то есть 1-2 литра. То есть больше этого печатать в LT-VAN не получится. Ее придется менять. Он агрессивный, сразу э, матовость э, получается на, на дно ваночки. Ее придется менять. Во время печати или обработки, там, когда вы наждачной бумагой обрабатываете, излучает легкий, похожий на сосну аромат. Вот. Если вы печатаете rigid прямо на платформу, рекомендуется использовать, э, на, на, нагреть платформу, нагретым воздухом, потому что очень сложно будет удалить ее с платформы. И еще есть большая вероятность, что вы сломаете основную модель, когда шпателем будет поднимать ее, чтобы оторвать платформу. Придется вам перепечатать, поэтому внимательнее быть. Рекомендуется лучше, конечно, поддержками печатать, но в интерес, скажем, расходом материала и времени, многие пользователи печатают прямо на платформы, потом дополнительное время, естественно, тратится на то, чтобы удалить эту модель с платформы. Вот это постобработка. В течение 15 минут промывка из-за спирти, отверждение 15 минут при 80 градусах. Для промывки Риджида, э, должен напомнить, рекомендуется использовать два контейнера. Почему? Потому что частицы скажем, э, стекла остаются в спирте после промывки. Естественно, вы, если будете промывать там, э, изделия напечатанные тот же таф, дуребл, либо грей и так далее, они оседают на этот полимер и э, некрасиво получается. Поэтому лучше отдельный контейнер, контейнер с изопропиловым спиртом для Риджида иметь. Только риджик вы промываете в нем, а отдельный контейнер для всех остальных фотополимеров. Эластик, эластомерный материал, он очень, э, скажем, очень гибкий, очень мягкий, он себе э, э, еще большая пластичность э, обладает высокой. Это используется для модели, модели которая будет сгибаться, растягиваться, сжиматься. Выдерживает повторяющий цикл без разрыва, то есть он принимает до определенной степени обратно свою форму. Подходит для моделирование и изделия, которые используют для обучения. Печатать на 3D-принтере форм 2 с использованием ванны LT, на форм 3 ванна версия 2. Разрешение печати, эластика 100 микрон. То есть 50 и 25 микрон, не то, что они не открыты для печати печатать этим, этими разрешениями, эластиком не получится. Поэтому только 100 микрон. Подходит для прототипирования предметов одежды, протебительских товаров, медицинские модели, совместимые приспос приспособления. Мне подходит для деталей, где требуется высокая детализация, которые должны держать определенную структуру или форму, и высокое точность, размеров то есть тут есть определенная погрешность и гуляние размеров. Эластик если СИВАН переводится точность, не подойдет. Срок годности 24 месяца. ВАНа LT либо LFS вторая версия, 100 микрон поддерживается. В сравнении с другими материалами, это два параметра эластичности гидрометра, которые вы должны сравнивать, если будет там с Flex либо другие резиноподобные полимеры. И Эластик имеет самую низкую твердость по сравнению с другими материалами, делает его пригодным для работы с обычными деталями, которые изготавливаются из силикона. Обладает высокой прочность на разрыв, чем с сопоставимыми материалами. Поэтому можно многократные циклы использования производить с данным полимером. Здесь отображаются две таблицы и именно диаграмм. Которая показывает определенные параметры сравнения флекса Flex и эластика, как два фотополимера. То есть это сами значимые, скажем, параметры и моменты. Базовые рекомендации. Требуется большое количество поддержек, для печати, чем у других смол намного больше. Плотность увеличивает плотность поддержки гладитали с большими поперечными сечениями. И держать а, ту часть, а, где большие повеличенные сечения, ближе к початывающей платформе, так ориентировать ее. А также избег, избегать нужной ориентации деталей с объединяющими элементами, которые начинают печататься отдельно. Это называется у нас островки, то есть у вас есть, например, два объекта, она, они растут, наращиваются, печатаются отдельно, отдельно, и в какую-то точку они соединяются. Это получается ну, островки 2, в какой-то момент они соединяются. При подготовке, поэтому избегайте построения таких моделей, то есть ориентируйте модель таким образом, чтобы вот эти островки не создавались, то есть она печаталась как одно, одно целое соединение. И обязательно увеличить плотность поддержки. Если у вас поддержки очень высокие, и видите что они не объединены друг с друга. есть большая вероятность что эти поддержки не сломаются они просто торвутся, выпадут внутри ванны с полимером там потом вам придется фильтровать этот, этот полимер поэтому старается увеличивать плотность эти поддержки чтобы между собой они а, соединенные были тогда структура поддержек она более прочная получается так. Это основные, скажем, такие рекомендации или минимум поддерживаемые э, рекомендации для печати эластиком. То есть толщина стенки поддерживаемая минимально 400 микрон, рекомендуется 600. Что имеется в виду поддерживаемая? У вас есть стенка поддерживаемая, значит сбоку, слева и справа у вас есть поддерживаемая структура, которая ее крепит. То есть э, можно печатать таких стенок. Минимальное разрешение, то есть допуски 400 микрон, рекомендуется 600. Если эти боковые стены, то есть крепления отсутствуют, просто стена неподдерживаемая. Неподдерживаемая стена, минимальная толщина 600 микрон может быть из эластика. Рекомендуемая 800. Наклон, углов, то есть минимально 19 градусов. Горизонтальный пролет или мост, максимум 600 микрон. Вертикальный диаметр проволоки, имеется в виду, как проволока, которая будет печататься, максимально 600 микрон, что она печатается. Если она меньше, то есть, есть большая вероятность, что она просто не пропечатается. Зазор между частями, имеется в виду, если у вас там шестеренки или какие-то детали, где они вот так стикуются, минимальный зазор 1000 микрон должен быть. Диаметр отверстия из силикона, который можно напечатать, это 800 микрон. Меньше не получится, то есть они заполнены будут. Вот и все. То есть эти такие э, рекомендации э, мини по минимальным и максимальным допускам всегда имейте в виду, когда с эластиком работаете. После обработки промывается 10 минут вместе с печатающей платформы, либо вместе с поддержками. 10 минут и еще дополнительно 10 минут в изопропиловом спирте. В общем, это 20 минут. Для отверждения используется режим 20 минут 60 градусов нагрева. Грейп про технический материал разработан на высокой точности, умеренного удлинения, низкой ползучести. Эти механические свойства делают его универсальным материалом. Власть широкого спектра инженерных задач. Он имеет глянцевую поверхность, не матовую. Подходит для моделей, которые подвергаются, скажем, стираниям, а, трением, большим трением. Используется для печати на форма второго ВАНа ЛТ, на форма третьего, версия вторая. Разрешение для печати 50 и 100 микрон. Подходит для проверка формы и соответствия модели, то есть разного рода прототипирования, опытные образцы литового изделия, мастер модели или пресс-формы, приспособления и оснастка разного, разного рода. Мне подходит лудропрочное изделия. Вот несколько примеров на фотографии сверху отображается применение именно ГРИПРО. Согурность 24 месяца. Форм-2, Форм-3, Форм-3B можно печатать. Усиленная ванна LT на форма 2. ALFIS версия 2 для форма 3 и 3B. Разрешение 50-100 микрон. Отличается от стандартного грей. Преимущество производительности. Более высокое удлинение, низкую ползучесть, высокую прочность. Поверхность в отличие от грей обычного, где матовая, тот глянцевая. Можно напечатать детали более немного темнее по цвету, чем обычного гри. Скажем, с свойства свойствами, как гри Pro, печатать точные, стабильные детали. Другие материалы, такие как TAF 2000 был, более ударопрочнее, чем гри Pro. Можно посмотреть таблицу сравнения вот здесь относительного удлинения при разрыве, предел прочности и так далее. Если нужно сравнить с другими материалами, если у вас стоит какой-то выбор, базовые рекомендации Все, что мы уже перечислили, LT здесь работает тот же принцип, как с дом LT можно использовать на в течение там 8 литров, а 1 2 литра. Все. После этого вам LT нужно менять. 50-100 микрон. Пигмент Грейпро со временем оседает, перепечатаю, убедитесь, что тщательно перемешиваете картридж, первое, второе, ванну, а что перемешивается она правильно, потому что оседает пигмент. Вот, Промивка 15 минут, перед и сушка 30 минут, оттверждение в ультрафиолетовой камере 15 минут 80 градусов. Мы закончили такой быстрый обзор всех инженерных фотополимеров. Пришли к уходу фото, за фотополимером. Тоже немаловажный не момент, который нужно соблюдать при использовании фотополимера для того, чтобы у вас были положительные результаты печати. Нужно осторожно обращаться с фотополимерами. Первое, это срок годности, наблюдать для того, чтобы он не просрочился. Второе – это хранение. Вы храните всегда на полке в темное место вдали от ультрафиолетовых уль излучений. Это могут быть лампы, солнечные лучи и так далее. Раз в неделю нужно сбалтывать или перемешивать этот фотополимер для того, чтобы внутри не оседал пигмент и просто размешать. Перед каждым использованием также рекомендуется фотополимер сбалтать хорошо, оставить примерно где-то на полчаса, чтобы пузыри, которые образовались во время взбалтывания, они осели, и вы, вы поставили в принтер и могли печатать. Фотополимеры Formlabs, они не, би, не биосовместимы, это, скажем, не для медицинского применения. Всегда используйте для работы с фотополимерами перчатки, маски, очки. Для того, чтобы фотополимер случайно не попал на кожу, в глаза и так далее, потому что эти фотополимеры имеют разные. Там может быть, скажем, разного рода инфекции, аллергия, покраснение кожи и так далее. Поэтому всегда вы используете вот перчатки. Если у вас случайно фотополимер на кожу попал, сразу идите под проточной водой с мылом, промойте обязательно в зоне печати по технике безопасности нельзя курить, нельзя пить, всегда держите в помещении, скажем, где и сам принтер, и фотополимеры, и ванны, и платформы, где не производится пособработка, то есть шлифование, покраска, там лакопокрасочные работы и так далее, потому что это все сильно влияет как на оптической системе самого принтера, так оседает, скажем, на дно ванны влияет на фотополимер, если ванны у вас там открыты, попадает по-любому фотополимер, несмотря на то, что там крышка принтера, она закрыта, это потом влияет сильно оказывание на качество печати. Formlabs разрабатывает свои смолы, чтобы они были безопасными для обращения, как обычный битовые химикат или клеи. Нужно, чтобы помещение было вентилируемое, хорошо проветривалось вдали, скажем, от солнечных излучений фотополимеры. Хранение фотополимеров, чтобы увеличить максимально срок службы, это свет и температура. Температура хранения фотополимеров составляет 18-28 градусов по Цельсию. Это комнатная. Всегда ваночки для достижения самых лучших результатов. Используйте ванной LT, если работает она форум 2, это для инженерных фотополимеров, имею ввиду Отдельные ванночки используются для каждого фотополимера. А многие, скажем, используют одну и ту же ванну, они просто перелили этот фотополимер, почистили эту ванну бумажными салфетками и залили другой фотополимер. Там все равно остается полимер есть остатки предыдущего и когда идет смешивание формулы внутри качество печати уже отрицательное то есть у вас не, не будет получаться эта печать а для печати бессовместимых полимером рекомендуется использовать вообще отдельные принадлежности как контейнер для спирта так и отдельные платформы для печати отдельные ванны то есть полностью Владельцем хранения прилития фотополимер из ваны в отдельный прозрачный, скажем, контейнер или это емкость может быть, может быть. Если у вас там э, есть какие-то сгустки образовались, куски фотополимера упали внутри фотополимера ванночки, имею в виду, вы просто берете обычную емкость, мы там пуста бутылка, можно отрезать ее, вылить фотополимер из ваночки, аккуратно шипателем почистить эту ванну бумажные салфетки. Этот фотополимер нужно отфильтровать, вы можете использовать фильтр сита для автокраски, 190 микрон рекомендуется, во все магазины для автокрасок можно приобрести, они недорогие, и отфильтровать этот фотополимер, потом можно обратно вернуть его в ваночку, то есть не выбрасывать. Фотополимер не нужно, который уже залит в ваночке, возвращать обратно в картриджи не разрешается, потому что уже прошел процесс печати, там могут быть остатки какого-то полимера, частиц и так далее. Не рекомендуется, можно загрязнить и чистить фотополимер, который находится внутри картриджа. Поэтому лучше не возвращать. Вы храните его, фотополимер, в ваночке, просто закрываете крышку, ставите на полку в темное место и все. Все же, раз, когда вам понадобится, вы просто достали. Перемешиваем, так пару раз перемешали фотополимер аккуратно, проверяйте дно а, снизу под ванночки, потому что оно любит, а, скажем, оно такое, любит а, статику, то есть там накопление пыли и так далее. Вы просто можете бумажными кухонными полотенцами, либо а, салфетки или используя средства Novus, Novus 1, Novus 2, просто почистить а, дно ваночки. Либо обычное средство для обезжиривания мониторов экрана, то есть ну, компьютеров. Можете пару раз на салфетку и просто почистить эту ванну, чтобы избежать, что там нет пыли. Потому что это не мешает, когда лучше лазера проходит через ванну. Если там есть пыль, сразу на качество печати оно влияет, там, грубая форма у вас получится. Перед печатью осмотрите фотополимер внутри ваночки, наличие призрака того, что ее срок годности не прошел, такие как аномально высокая вязкость, и комки, и сгустки. Дентал модула содержит э, пигменты, которые всегда при хранении, это для дентал модула. Перед началом печати я обязательно всякие картридж, что я вам говорил. По истечении рекомендованного срока службы фотополимера э, фотореактивность уменьшается, а химический состав меняется. В результате попытки, попытки печати просроченным фотополимером вероятность отрицательных результатов высокая. Поэтому необходимо этот фотополимер заменить на новую. Как утилизировать старый фотополимер? Вы просто можете оставить его на солнце, он затвердеет и потом выбросить. Вот так можно утилизировать. Так, вот здесь отображается дата производства. Uh, фотополимера выйти на картину слева идет год потом месяц потом день uh, если такие картриджи выете как elty clear например где uh, отображается отображается год производства и окончание 2017 года производства 2019 года это uh, когда срок годности закончится фотополимера Каждый раз, когда сервисная служба спрашивает у вас а, дата производства картриджа, вы можете просто сфотографировать в на картридже, обязательно клапан сверху закрываете и делаете фотографию. Таким образом, мы можем понять, что срок годности картриджа он действителен, никаких проблем не должно быть, если там есть проблемы с качеством печати. Утилизация, я уже об этом говорил, что можете оставить там на солнце либо используют какие-то лампы длины волны 405 нанометров для того, чтобы жидкий фотополимер он отвердел, и потом его можно отлизировать, выбросить мусор. Не нужно выливать жидкий или частично отвержденный фотополимер в канализацию, в землю или куда-то еще. Пустые картриджи считаются пустыми так сказать у картриджа есть после того как закончится один литр и вы зарасходовали фотополимера принтер говорит что у вас там заканчивается фотополимер, пожалуйста замените такое сообщение но у каждого картриджа у чипа где записывается эта информация если приду на, скажем допуске где даже после какого то после того как фотополимер закончился а некоторые доливают и могут а, там печатать но это скажу сразу это будет длиться где-то в порядке там пару дней а, при этом длительность печати увеличится за, за счет того что он из пустого картриджа который по информации которую передает чип будет питаться вида от и это будет происходить очень медленно и в конце концов там пройдет определенное количество дней, там 4-5 дней, и когда принтер скажет, что все, уже данным картриджем печатать невозможно. Как? Картридж как пустой хранится, вы можете залить пропилой спирт внутри, открыть клапан картриджа, залить спирт, взболтать, промыть несколько раз и утилизировать сам пустой картридж. Ванночки не рекомендуется заливать фотополимер из ваночки обратно в картридж. Загрязнить чистый фотополимер, я тоже говорил. Фотополимер из ваночки ввелите в другой контейнер для хранения. Старую ванну можно поместить на солнечный свет, чтобы оттвердил остаток фотополимера просто ее выбросить. Так, подтеки фотополимера. Если вы заметите потеки фотополимера на корпус самого принтера, вы быстро можете сухими салфетками бумажными либо кухонные салфетки протереть корпус принтера то есть можно за изопропилным спиртом изопропилным спиртом салфеткой немножко смотрите и быстро вот эти капли а ваночки а, кроме ванночки для форма 3 изопропилный спирт имею ввиду рамку нельзя чистить только бумажными сухими салфетками ванночка для форма 3 изопропилным спиртом то есть наружу и дно можно чистить внутри нельзя на uh, LT усиленная ванна и обычная и за пропил нельзя чистить uh, вообще ванну, а uh, только бумажными сухими салфетками. Все. Чип картриджа, где находится? Иногда приходит такая информация, что картридж не читается принтером. Вы что можете сделать? Здесь ватную палочку. Uh, и просто смочить немного спирти и протереть вот этот чип тогда контакт сработает там может быть накопление пыли либо конденсат какой-то и он не считывается принтером можно просто почистить и вернуть вставить обратно в принтер на этом чипе содержится информация тип версия и количество фотополимеров внутри картриджа так ну, это -то чистка, что я вам говорил. Осмотр силиконовой муфты, и она отображается вот на первой картине. Вы эти есть небольшой надрез. Через него в принципе, видавливается фотополимер внутри ванны А бывает так, иногда из завода, с завода у нас приходит картриджи, они недо, недостаточно прорезаны. И когда клиенты устанавливают картридж, говорят, что у меня процесс печати не запускается, то есть не начинается. Либо форма третьего, мы заметили, это отображается на сенсорном экране, как ошибка. Ошибка неправильно установленный перемешиватель. Это означает, что не перемешиватель неправильно установлен, а то, что именно на надрез недостаточно сделан на, на этой муфте и не видавливается фотополимер внутри ванны. Для того, чтобы этот перемешиватель в пустую не двигался по ванной, то есть он не, не так сказать, царапал поверхность ванны он сообщает о ошибке то есть вам что необходимо, вам нужно закрыть клапан картриджа, вынуть картридж с полимером из принтера, повернуть вверх дном, осмотреть муфту и сожмите муфту несколько раз пальцем. То есть прижимаете ее к стенке и смотри, смотрите, откроется прорез или нет. Если он не откроется, вы просто канцелярный нож возьмете, небольшой прорез делаете, прижимаете пальцем, видите, что он раскрылся, все, устанавливаете обратно в принтер и запускаете печать. Сейчас все будет правильно, то есть вытекать фотополимер внутри ванны разделом уход за фотополимером мы закончили пришли к частным вопросам срок службы фотополимеров каждый мы уже рассмотрели там где-то 24 месяца где-то 12 где-то 18 обязательно смотрите информацию либо на нашем сайте либо на сайте официальном сайте производителя Formlabs, либо можете нам позвонить к поддержке мы вам поможем можно ли вернуть фотополимер из ваночки обратно в картридж? Нет. Не рекомендуется возвращать обратно. Можно произвести загрязнение чистого фотополимера, приведет к отрицательным результатам печати. Когда запускаем печать, не подается фотополимер в ванночке. Это мы уже рассмотрели с силиконовой муфти. Нужно разрез делать нормальный. Как долго можно хранить фотополимер в ванночке, если она не используется? В стандартной ванне до двух месяцев, за исключением DLHG, High Temp, который быстро разрушает силиконовое покрытие ванной. Можно ли использовать сторонний фотополимера для печати на форум второго? Да, можно использовать. Не рекомендуется, потому что вам придется подбирать профили для печати самостоятельно. Обычно, скажем, стандартные преднастроения они работают хорошо, но они не всегда дают идеальные результаты, потому что, скажем, форма второго там отключаются многие функции. Вы должны перейти в режим Open mode Там у вас автоматическая дозировка нет фотополимера. А перемешивание не работает подогрев фотополимера не работает не контролируется температура это очень важный момент если вы хотите получить качественные результаты печати адгезия правильная правильное перемешивание фотополимера ну, все это влияет на дефакторе влияет на положительных результаты печати то есть вот не запускается печать на дисплее, там появляется ошибка, что тип или версия фотополимера залит баночки не соответствует. Это часто бывает, когда вы либо фотополимер с неправильно установили, либо профиль, когда при форме подготовили модель печати, там вместо тафа выбрали, скажем, 1500-2000. И у вас печать не запускается, вам нужно профиль изменить на нужный, заново сгенерировать все поддержки, на этой модели и отправить его на принтере на печать есть, либо это либо неправильно выбран тип версия фотополимера да на в приформе так посмотрим какие вопросы а, возникли вопрос скажите а на формула форме 3 допускается печать сторонними фотополимерами в частности фантуду к сожалению нет на формула форма 3 не допускается печать сторонними фотополимерами нет такой возможности а, Потому что режим OpenMod он отсутствует. Будет ли эта компания Forum Labs на будущее прошивкой, как-то открывать я, я не знаю. Такая информация нам они не не озвучивали. Так, лучше не хранить полимеры в ваночке. Так. Угу. Так, добрый Печатать форм 3, вертикальные плоские стенки получаются с некоторым воблигом. Почему такое может быть воблигом? Тут, знаете, нужно посмотреть, это Сергей Кличков спрашивает. Сергей, нужно смотреть, во-первых, какой фотополимер используете, тип фотополимера, и каким образом вы подготовили модель. Потому что воблинг не должен быть. Еще можете посмотреть на фиксации самой платформы. То есть рычаг, когда фиксирует эту платформу, когда стоите, если там небольшой люфт, вот так подергайте аккуратно. Посмотрите, может рычаг не, не до конца закрыть. Люфта нет точно. Проверял, я вас понял. так Слушайте, тогда, Сергей, полагаю, что нужно посмотреть на саму модель, как вы ее подготовили. Если вы можете, я сейчас так, напишу. Так. На почту поддержки supportigo3d.ru сейчас я вам написал а, пришлите нам фотографии, где этот воглинг именно отображаются, чтобы нас визуально мы могли посмотреть, это первый момент. А, напишите а, тип и версия фотополимера, а, которым печатаете, а, как долго а, печатаете ими, и а, желательно а, пришлите нам файл проекта, сам файл проекта, а, вы можете его сохранить в преформе, Uh, save S делайте файл Save S и сохраняете, и отправляйте нам. Мы же визуально посмотрим и uh, здесь uh, в сервисе и дадим вам ответ. <coughs> да. Так, печатал, смотрел from labs хайтем достаточно большую деталь и uh, это Василий Брагин спрашивает получил погрешность в плоскости x y до 1,5 мм. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Прошивку при форме пока не обновил. Какие погрешности до этого принтера Разовляют производительность по всем координатам. Слово, по оси Z погрешность составила всего 0,04 миллиметра. Угу, я понял. Так, а Что касается погрешности по оси Z 0,04 миллиметра, Да, она есть. Нужно понимать один принцип. Если вы печатите, так, модель прямо на платформе, Получается, когда платформа погружается, она прижимается к этим упругим слоям а для того, чтобы именно адгезию напечатанного слоя обеспечить. То есть она, получается, в слоев для этой адгезии продавливает чуть больше форма третьего. И получается, вместе там, грубо говоря, 0,05, вы получите там 0,00 какой-то размер. При форме есть, можно подложку печатать, так, угу. а, обязательно подложку на дне основную модель. Вот тогда уже, скажем, этот эффект погрешности по оси z он отразится на саму подложку, а основная модель она останется в оригинальным размером. Так, хотим что касается погрешности по плоскости x-y по x и по y до полутора миллиметра очень интересно тут нужно посмотреть ваш сам ваш проект на печати погрешность у форма форма третьего как такового производитель не заявлял то есть он заявлял по x и y печати в 25 микрон как и по Z, что Z, она должна соответствовать тут она по-разному зависит от и от фотополимера который применяется стоматологическими фотополимерами там бывают погрешность где-то в районе 40 60 микрон но опять же зависит от расположения как печатать давайте я вам тоже оставлю электронный адрес василий чтобы вы нам прислали фотографии вот изделие которые вы напечатали где смещение идет по x и y и uh, прислали нам сам проект. Uh, я вам напишу здесь как uh, проект. Сохранить форм. Uh, далее вы идете файл. Uh, Отправляйте здесь. Uh, модель печатался на поддержках. Да, несмотря на то, что Василий печатался на поддержках, все равно uh, необходимо посмотреть. Необходимо посмотреть саму модель, потому что мы не можем так понять визуально нужно понять мы ту же модель вашу печатаем у себя у нас три принтера форм 3 эти здесь стоят на которые мы это изделие перепечатаем и смотрим на эффект может нужно изменить там ориентацию например может поддержку есть какие-то моменты нюансы потому что каждое изделие как я уже говорил в вебинаре Подготовка она индивидуальная каждому и вот это что у вас появляется вот эти смещения погрешности они разные нужно смотреть конкретно в чем она заключается то есть мы когда мы нам присылают этот проект мы ее изучаем рассматриваем печатаем у себя делаем изменения перепечатываем то запускаем на несколько принтеров это печатать вашу модель с нашими изменениями и еще дополнительные изменения. и смотрим на эффект если а скажем, она печатается идеально, согласно ваших результатах. Для компенсации вертикальной погрешности параметр в при форме... Так, это решается... Параметра такой при форме нет, сразу говорю. У форма третьего такой параметр тоже нет. В форма второго еще такой параметр был доступен. Это через меню принтера делалось. В зависимости от а, вот этой погрешности по X и Y, а в процентах это считывалось и ставилось, но форма третьего такой опции нет. А, это решается путем каким, если мы видим, что а, по, X, по Y, например, там на полтора миллиметра больше идет. При моделировании, если там, грубо говоря, 20, мы ее делаем не 20 миллиметров, а делаем а, ну, грубо говоря там 18,5 и это полтора метра да, полтора миллиметра извиняюсь а, при печати компенсируется то есть получается вы делаете 18,5 при печати он получается идеально 20 если он действительно на полтора миллиметра при формам это не решается принтер не решается это только вот когда вы модель готовить при моделировании вот это только можете предусмотреть заранее но, опять же, лучше в данной, данной ситуации, я вам скажу так, склоняться то чтобы вы нам прислали этот проект, мы посмотрели, может, там не нужно будет ничего менять, а может, это мы как-то решим ориентацией поддержками, посмотрим на самом деле, я сейчас просто сказать не могу, визуально не, не, не вижу модель, и после этого мы, вы можете вот это попробовать с компенсацией если при моделировании вы выставили такой размер просто на полтора миллиметра меньше что при печати он получается идеально тот размер который вам нужен так больше больше вопросов нет а, вот вот наши контакты Uh, info это общая почта но я вам написал на саппорте пишите либо по телефону 495 23 20 uh, нажимаете двойку попадаете в техническую поддержку uh, либо 721 это добавочный номер uh, здесь у нас 4 инженера а uh, первый вам ответит uh, и uh, проконсультирует вот и Спасибо, что досмотрели вебинар до конца. Надеюсь, что вебинар был интересный. По любому отзыву или вопросу вебинара, если вам интересно и хотели бы какую-то новую информацию, узнать более подробную по конкретному фотополимеру, который вы работаете, пишите, обращайтесь. Будем готовить будущий вебинар конкретно по работе, скажем, с определенного фотополимера, если такой интерес с вашей стороны будет. А так, еще раз спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравился. Если у вас будут возникать вопросы, обращайтесь, мы будем рады вам помочь. Будьте здоровы, всего хорошего, до следующего раза. Спасибо.